этого видеоролика, будут появляться ссылочки на видео, на ролики, переходи по ним, и все такое. Короче, наконец, я представляю твоему вниманию, последний альбом Тора Напарт, записанный не очень, ну, не очень качественно. А есть история записи альбома находится в моей лпии тоже добавь ссылочка в под видео есть переходи туда и читай вот а сам альбом музыкальный был записан в 2014 году а только в 2016 году э, я начал сотрудничать за словом даю по петула дед э, рискует и команды, которых он вокалит охуенным своим скрипом. Вот. Вот. И в 2016 году я свел этот альбом, уже очистил его как мох. И он увидел свет в 2017 году на Агумии из рекордс, это репресс, и в 2016 году, у меня сейчас нет наличия, несколько изданий выходило, первая пресса, да, первая ходил. на диске тоже, у меня в наличии нет, тираж был 10 копий, да. 10 которые все распроданы, подарены, выменены. Короче, ну как обычно, все все у нас так и делают. Ты думаешь, как в «Коловароде»? Э, эти диски, которые продаются, они меняют, мы сами музыканты меняют западными магазинами свою продукцию, им те их ихнюю продукцию и так происходит продажи обмен информацией так сказать вот ну шо самое интересное тоже услышал как бы интересно для тебя новое потому что не каждый может таким похвастаться знанием вот я бы тоже с удовольствием в интернет-магазине работал бы в телеварете, но там, туда не берут, туда берут только смотревые девочки, как вы видите. Вот так выглядит диск. Еще я еще планирую сделать перезапись этого альбома. Возможно, как? как? Еще с каким-нибудь альбомом вместе в 2020 году, захуенной полиграфией, слово типом уже фирменным. Это, так сказать, по ну, более простой вариант. Вот. Называется этот альбом Однако вот эти тети бледят, я знаю, Все, переходи по ссылочке. Все, подписывайся на мой канал. Пока-пока. Gueve referred on it.